работы, вот этой по системе 135. это конкретные действия надо просто быть уверенным в том, что ты делаешь запомните, если у вас что-то не получается вам не хватает уверенности причина одна, что-то не получается, не хватает уверенности значит надо разбираться, анализировать тренировать, чтобы она появилась. Мы говорили, для успеха в бизнесе нужно три уверенности. Первая какая? В самом бизнесе, да, что сетевой бизнес – это класс. Вторая уверенность какая? Непосредственно в компании ее продукции. Нужна нам компания, невзирая на Минздрав. Нужна нам ее продукция, она реально работает с точкой… С целью восстановления здоровья и сохранения его. Да? И третье, какая уверенность нам нужна? В себе. Уверенность в себе. Уверенность в себе это понимание его, вот, имея вот этих вот первых двух уверенностей. Правда ведь, да? Когда я уверен в себе, я уверен в этом, я уверен в компании, да, и я имею навыки. Я умею приглашать. Я бы... Если у вас не получается приглашение, где-то тут вы не уверены. Это точно. Или не натренировались в Запомните, пожалуйста, любое действие можно оттренировать. Абсолютно любое. Оно может не получиться раз. Два, поговорите сами с господи, с примеров можно привести миллион, ну вот просто самые такие, я помню как-то вот с детьми мы поехали на юг, и там я смотрю, э, мальчишки, ну и поставшие взбираются на такую не очень высокую скалу, может быть, ну метра два с половиной, три не больше, да, и там вот поднимаются и, и туда ныряют. Но просто так это зажигательно, думаю, дай-ка я тоже заберусь. Ну вот захотелось прям сделать. Я поднялась на эту... Мне она казалась такой маленькой. Не могу, ноги дрожат, и все. Думаю, да что Не смогла. Так я не смогла преодолеть себя. Ладно, я спокойно с нее скарабкалась вниз. Но как бы мне стыдно стало, и мне захотелось все-таки это сделать. И я тренировалась всю ночь. То есть я представляла... Вот я на нее поднимаюсь, вот я вот так вот группируюсь, вот я вот так вот. И вот вот буквально, ну не знаю, ну раз 50, вот ночью я все это на нее поднималась, сгруппировалась, прыгала. Утром мы только приезжаем туда, первым делом раздеваюсь, быстро в скале, пока не передумала, да, пока поднимаюсь, да, и жить туда. И вот ну, ну, мои родственники, с которыми я вместе была, слушай. Такое впечатление, что ты всю ночь тренировалась. А это реально так и было. Тренироваться надо. Без тренировки ничего не получится. И приглашения, первые свои приглашения я обдумывала и оттачивала по два дня. Вот, вот была у меня робость, сейчас ее нет абсолютно. Я, разумеется, она ушла. Потому что ну, появилась уже абсолютная уверенность такая. А, кроме, а самое главное, просто натренировалась. Конечно, да. И сейчас легко. Но первое, вот просто представляла, а если она мне скажет то, а если она мне скажет это, а если скажет то-то. Потом чувствую, что я сама себе уже просто вот... Забила голову, всякие так, так, надо отдохнуть, чайку попить, да, как-то так переключиться на что-нибудь другое. И постепенно вот оно как-то укладывается, укладывается, укладывается, и в принципе приглашения начали получаться все-таки достаточно быстро. И затем я ставила себе цели. В нашей работе особенно важны. Цели. Мне хотелось, чтобы все-таки приходил но ну, хотя бы каждый третий, потом каждый второй. Но сейчас у меня дело чести, чтобы просто каждый. Ставить себе надо какие-то цели задачи. Я не зря об этом говорю, потому что система 1.3.5 она базируется все равно на приглашении. Что такое система 1.3.5? Это работа команды, с биоэнергомассажером. Мы приглашаем на бесплатный пробный сеанс. Кто такие мы? Это семь человек, один лидер. Это человек, который. Это его роль необыкновенно важна. Он не делает пробные массажи, он даже не занимается приглашениями, он руководит. Вот смотрите, я сейчас, вот я была в Абакане, сейчас в Новосибирске, вернусь в Москву, полечу в Сыктывкар, вернусь из Сыктывкара, полечу в Саратов, из Саратова потом ну, через Москву все, потом на Украину, потом там еще в Швецию. В общем, как-то так все расписано. И вроде как мне приглашать некогда. Ну вот если бы у меня был какой-то там шеф, который бы сказал, Алла, извини меня, у нас команда, подвести нельзя, хоть ты там и летаешь, хоть ты там и ездишь, но один человек у тебя должен быть на пробном массаже, хотя бы один в неделю. Вот если бы у меня был такой руководитель, который сказал, Алла, не подводи команду, один должен быть, я, я не сомневаюсь, что, конечно, я бы организовала сто процентов мне не говорят, я не организовываю Понимаете, да? мне скажут надо и подведешь команду я сделаю я бы хотела, чтобы вы прочувствовали роль вот этого человека, этого лидера очень часто нам надо просто сказать обязательно надо и вы посмотрите, там же существует так называемый отчет понедельной команды и в этом отчете у нас что? Именно вот это вот проведение мероприятия, разговор с командой. В команде, ну, официально 6 человек, но в офисе просто можно и три человека. Это э, компания еще устроила соревнования между командами, там серьезные подарки членам команды дают. Но если вы не члены команды корпорации, то можно просто организовать свою небольшую команду. Но желательно, чтобы в ней было бы ну, хотя бы четыре человека. Один лидер и три партнера. И обяз... мероприятие непременно должно быть раз в неделю. В идеале всегда все в одно и то же время. Не зря называется вообще э, вот это... Вот этот метод работы 1-3-5. Один – это лидер, который организовывает, руководит. Три – это не обязательные требования. Во сколько, где и какой сценарий встречи. И в том числе сценарий встречи – это и проведение мероприятия вашего внутреннего. Когда вы встречаетесь, вот лидер – вот три партнера и вы говорите значит, план на следующую неделю Валя, ты большая молодец ты пригласила на этой неделе двух человек они пришли на пробный сеанс им очень понравилось мы провели с ними потом рандеву что такое рандеву? поговорили немножечко о здоровье поговорили о возможности поговорили о бизнесе поговорили о будущем семьи которая познакомится с новыми возможностями красоты, здоровья, долголетия. Я сегодня специально вам тут много-много чего наговорила. Эти тексты можно вполне использовать для общения с теми, кого вы пригласили на пробный сеанс. Вот где-то об этом я и говорю. С кем-то о том, что все не ищут нишу. Вот она прекрасная ниша. Какой прекрасный. Да кто-то устал от работы, Если с какие прелести у сетевого бизнеса. Кто-то говорит, ой, это медицина. Я его сравниваю с западную медицину и восточную медицину. Кто-то говорит, что с возрастом невозможно быть здоровым. Я ему говорю, нет, вот есть возможность вернуться в точку здоровья. Это все. Весь, вся сегодняшняя наша с вами беседа, она состоит из кусочков, Которые очень хорошо можно использовать при общении с теми, кого вы пригласили на пробный сеанс. Вы согласны со мной? Потому что я знаю, что я сама, когда присутствую, именно о чем-то далеко не всегда, и да, более того, никогда я не говорю обо всем том, о чем мы с вами сегодня говорили. Но каждый раз естественным образом выцепляется либо эта тема, либо это. Но вы должны быть асами во всех этих темах. Вы должны глубоко понимать. Вот, вот это и есть профессионализм. Чем лучше вы это все понимаете, чем легче вы обо всем этом умеете говорить, тем лучше будет результат. Друзья мои, повторяю, у нас цель донести до каждого. Если мы будем робить, если мы вцепимся в одного, и на чем он, мы ему сделали пробный сеанс, ему понравилось, он говорит, я бы хотел еще, и мы его в уголочек шушушу, -шу, -шу, -шу, шу да, ну сколько тебе полторашка устроит тебя, да, за сеансе? Я тебе 10 сделаем, будешь как конфетка, и все, и мы с одним работаете, эти копейки свои получаете, за эти копейки вы должны, вам должно быть лень с кровати встать за эти копейки, а вы готовы там чужие дела там это гладить. Больше больше пробных сеансов с гостями. Я, например, даже предлагаю такой вариант. Если уж человек очень хочет еще один пробный сеанс, сказать ему, ты понимаешь, да, за деньги я не хочу потому что нам надо вообще вот просто еще очень очень многим сделать бесплатные пробные сеансы и они у нас разрешены только один раз для того чтобы получить еще раз бесплатный пробный сеанс надо прийти вдвоем вот если ты в следующий раз придешь один, с кем угодно с подружкой, с мужем, с дочкой, с братом, с сестрой, со знаком, кем, с коллегой, с кем угодно, но вдвоем вы всегда должны чувствовать главная наша цель распространение культуры поддержания здоровья и качественного долголетия. Наша цель не вот сейчас с одним телом возиться и его там восстановить. Он и сам распрекрасно восстановится. Наша задача распространять. А поэтому один бесплатный хочет, второй бесплатный, приди с другом. И лидер следит за командой, чтобы действительно в команде хотя бы одного человека в неделю на пробный сеанс, но пригласил обязательно. И всегда, ради Бога, ставьте цели, записывайте их. Записанная цель, ну вы же знаете, вы же все начитали этих одухотворенных книжек. Записанная цель на 50% приближает вас к успеху. Просто ее надо записать. Кто, кто знает о том, что цель надо записать? Молодцы. Молодцы, Апусиленкин. Кто пишет цели? Ой, ой. ой. Когда бы вы уже всем были, все амбассадоры Я считаю, вот, знаете, вот мне так кажется, что мне так кажется, что многие не пишут цель, потому что понимают. Запишешь цель тише, пожалуйста. Да? Запишешь цель, куда она попадает в подсознание. Да? Записанная цель. Такая, да, попадает под сознание. А подсознание — это что? Это энергетический сгусток, независимый от сознания. Он начинает общаться энергетически с другими энергетическими сгустками. У меня тут вот такое желание, а у меня вот такое, слушай, я ищу, я этот ищет такое же. Ну что, давай организуем встречу, у нас тут все и пошло пошло пошло пошло формирование события пошло приближение нас к цели и мы подсознательно это понимаем что если мы напишем нам придется двигаться потому что цель будет к нам приближаться и хватать нас до да? за активные точки движения. Она а мне неохота охота. Она а млень. Поэтому мы лучше ее не запишем. А то придется исполнять. Вот, вот у меня реально такое ощущение, что многие по этой причине не пишут, что я знаю, вот иногда мне тоже чего-то неохота. И я беру себя в руки и пишу, я сдаюсь на волю исполнения цели. Бог с тобой, исполняйся. Это длинная вещь, конечно. Поэтому именно задача лидера. Записали, вы себе в тетрадочку. И ваши коллеги, ваши там три 4, 5 человек, сколько у вас в команде будет. Если это не команда, участвующая в конкурсе, то тогда она может быть любой. Главное, чтобы был лидер, но ну, не меньше трех, это уж точно. 3, 4, 5, это, это замечательно. Да? И планчики у них записаны и у вас записаны. То есть каждую неделю, во-первых, вы подводите итоги. Как прошла неделя? Вот у тебя был план с той недели, ты хотела пригласить столько-то, ты хотела столько-то, ты, ты, ты, кто к нам пришел, какой результат, РНДУ, и дорабатываем, где у нас чего-то там не получилось, анализируем свои действия и составляем план на следующую неделю. Практически эта работа сложная. Только в выполнении планирования надо взять и запланировать. И желательно научиться убирать, ну я не знаю, то ли вот тогда мне, то ли в понедельник. Давайте немножечко почетче, давайте учиться отодвигать дела, которые могут помешать выполнению нашего действия. Я же всегда говорю так, и если кто-то еще чего-то, извини, я не могу, я там поменялась, я там подменилась, я там кого-то попросила вместо меня, или еще, еще как-то договорилась, потому что приоритет номер один у меня – бизнес И пусть я, допустим, как вы, где-то там еще там работаю, где-то тружусь, потому что мне сейчас конкретно надо зарабатывать деньги – но если вы поставите бизнес по на первое место в том плане, что если уж вы в своем рабочем графике выделили какое-то время для этой работы, то чтобы вам ничто не помешало, учитесь договариваться с начальником, с коллегами. Я бы с удовольствием там, Иван Семенович, да, но у меня очень важное дело. Научите воспринимать дела по хоу как очень важные дела. И уверяю вас, да, вас коллеги да. на работе начнут уважать дополнительно за это. Вы не привязаны на все сто процентов к работе. У вас есть еще важное, очень перспективное дело. Нормально все. Больше ценить на работе будут. Ну, то есть вот... Думайте в этом направлении. Перестаньте быть абсолютно такими мягкими и податливыми к этой жизни. Научитесь все-таки, ну, немножечко самостоятельно управлять своей жизнью. Это, это каждое такое действие, которое выводит вас ну, на новый уровень в обществе демонстрации себя в обществе, оно придает вот столько силы, столько внутренней уверенности. Не бойтесь этого, сражайтесь за свое будущее, верьте в себя, у вас все получится. Поэтому, в принципе, вот эта система 1, 3, 5, 5 это... Э -э Конкретный уже список действий, которые мы выполняем с тех, кого приглашаем на сеанс В. Это, собственно, приглашение на сеанс, на пробный сеанс бесплатной биоэнергорегуляции, первое. Второе, это, собственно, проведение сеанса. Третье – это разговор с ним после сеанса. Правильный, желательно, какая цель разговора? Чтобы все-таки этот человек пришел еще на презентацию. На презентацию, где мы расскажем ему о возможности компании, где мы расскажем о бизнесе, где мы расскажем общие принципы здоровья, а самое главное, что там он увидит – результаты. Результаты и по здоровью, и по бизнесу. Самое главное, зачем надо пригласить на презентацию? В принципе, о здоровье, о бизнесе, о возможностях, о перспективах. Он увидит там фильма компании, ведь на пробном сеансе пробного, пробного сеанса, он же не увидит фильма у нас о компании, а на презентацию увидит. То есть он увидит... А силу компании, мощь компании, современность компании, актуальность ее, ее перспективы, ее новые идеи в здоровье, которые приняты уже в 88 странах. Ну и кстати, я всегда вворачиваю, хочу сказать, мне только здоровье, здоровье. Ну и, кстати, увидите перспективы потрясающего бизнеса. И даже если начинают капризничать, ой, мне не надо, и все. Ну, я очень рада, что у вас все хорошо, но, может быть, пригодится кому-то из ваших родных. То есть вот нам научитесь общаться нормально, спокойно, без драматического восприятия, вот... Каждого, каждого момента, который, так сказать, ну, которому вы не ждете. Это надо просто каждого возражения. Нормально все, да, ну, вам не пригодится, знаете, да, очень многие, знаете, сколько сейчас людей ищут эту возможность. Я уверен, там да, возможность зарабатывания хороших денег, я могу сказать, возможность зарабатывания больших денег. В компании есть. Узнаете, я уверена, что с три ваших знакомых есть такие, которым это надо. Прекрасная фраза, очень хорошо работает. Поэтому, если у вас не приходят на презентацию те, кто прошел сеанс, пробный сеанс биоэнергорегуляции, значит, вы где-то не дорабатываете, значит, вы где-то неправильно приглашаете. Это должно быть просто, естественно, красиво. Это должно быть с вашим глубоким пониманием и вашей уверенностью. Вот почему такую большую часть семинара сегодняшнего я посвятила тому, чтобы вот вы стали увереннее. Уверенность понимать необходимость этого бизнеса, его простоту, уверенность понимания значения компании, ее выдающегося места вообще в мире и в истории, вы должны чувствовать: Бог ты мой, вот она пришла компания и меняет исторические процессы, потому что за нашим почти вечным с точки зрения современного подхода здоровьем и молодостью стоят Будут стоять такие новые глубинные процессы, что даже не знаю, что будет дальше. Одно я знаю, надо срочно научиться зарабатывать большие деньги, потому что жить придется долго. Вот это я знаю точно. И, и сейчас для того, чтобы зарабатывать эти деньги, предложен вот этот гениальный процесс, метод 1.3.5. Один лидер, три необходимых три, три требования, где, когда и что именно мы будем делать. Или мы проводим мероприятие свое, да, по итогам прошлой недели и по плану на будущее. Или мы приглашаем, но в основном для Фэндоу команд, конечно, три это конкретно приглашение на пробный сеанс. Но мы можем немножко расширить эту троечку. И пять это правильное приглашение, правильное проведение сеанса, правильный разговор после сеанса. Потом он пришел на презентацию, и после презентации ядные действия он заключил контракт, стал нашим хотя бы потребителем. И тут, конечно, большое значение имеет какие еще разговоры. Каждый, кто приобретает прибор, получает право на обучение. Вы получаете сертификат, сертификат на использование его. Вас учат всем этим несложным, но правильному выполнению этих действий. Это это никогда нельзя пропускать, это очень впечатляет. Потом, когда вы освоите базовую технику, мы пригласим вас на сеанс продвинутого курса биоэнергорегуляции, где вы уже отдельно научитесь Четко прорабатывать шейный плечевой отдел. Потому что вот очень часто да, у нас проблемы с шейкой, с плечами, да, с лопаточками. И у нас есть отдельные прям вот хорошие, красивые приемчики. Как держать ручки, где держать ручки, как правильно увеличивать интенсивность. В любом случае это не массаж. Потому что мы тут не крутим, не вертим. У нас человечек лежит. Всегда лежит. Всегда наслаждается. А мы уже просто то тут положили ручки, то так положили. Интенсивно здесь вот до такой подняли. А здесь вот ну, стоит не так сильно, скажем, чуть поменьше. Вот и все. Это же чудо просто. А он встает, говорит, я все время лежал, я только лежал, а встал совсем другим человеком. Боже мой, какая жизнь! Да?